Всем привет! Двукратно серебряный призер Олимпийских игр в Хечхане 2018 Евгений Медведева на шоу "Фантазия on Ice. В Японии представила новый показательный номер под музыку Людовика Эйнауди. В своем инстаграме фигуристка сообщила, что поставила номер самостоятельно. В подборе музыки участвовал Илья Вербух. Профессиональную помощь оказывала Елена Масленникова. После окончания Олимпийских игр врачи рекомендовали россиянке снизить нагрузку на ранее травмированную ногу и временно отказаться от выполнения прыжковых элементов. В Японии медведя в своем показателе исполнила два тройных прыжка впервые после окончания реабилитации. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!